Друзья, всем привет! Сегодня мы готовим куриную грудку в азиатском стиле. Оно готовится очень быстро, примерно за 20 минут, и у вас просто отличный ужин. Для начала нам нужно взять куриную грудку и порезать ее кубиком. Берем 200 грамм муки, это порядка 10 столовых ложек. Высыпаем 2 чайные ложки паприки и пол чайной ложки сухого чеснока. Хорошенько посолим, поперчим. Аккуратно перемешаем. Далее, тут у нас 2 яйца, перемешаем хорошенько. А здесь у меня порядка 3 столовые ложки кукурузной муки. Итак, приступаем. Для начала нам нужно курицу обвалять в кукурузной муке. Затем курицу выкладываем в яичную смесь. А затем обваляем ее в муке. Добавляем порядка 50 миллиграммов подсолнечного масла и жарим нашу куриную грудку. Для соуса нам понадобится 2 зубчика чеснока, 3 столовые ложки кетчупа, 3 столовые ложки сладкого чили соуса, 4 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки меда, 2 столовые ложки тростникового сахара, пунжутное масло, рисового уксуса. Итак, теперь приступаем к приготовлению соуса. Наливаем на сковороду 1 столовую ложку пужупного масла. Огонь у нас средний. Добавляем 2 зубчика чеснока. Добавляем 1 столовую ложку рысового уксуса. Отправляем сюда же чили-соус Сахар Соевый соус Добавляем кетчуп И в конце мед. Теперь даем вскипеть нашему соусу и возвращаем нашу курицу обратно в соус. Теперь порежем очень мелко зеленый лук. И лайм. Теперь готовим наш рис. Добавим немного подсолнечного масла. Тут у меня порядка 180 грамм рыса басмати. И обжариваем на среднем огне порядка минуту. добавляем немного соли и добавляем воды порядка 300 миллиграммов теперь даем рысу закипеть потом уменьшаем огонь на двоечку и варится порядка 11 минут накрываем крышкой вот рыс наш готов выкладываем сначала рис вот смотрите. Далее выкладываем нашу курицу Посыпаем немного кружитными семенами Посыпаем зеленым луком И украшаем в конце кориандром. Вот и все, друзья. За каких-то 20 минут мы приготовили просто фантастическое блюдо. Если вам понравился этот рецепт, Ставьте там лайки, подписывайтесь, пишите мне комментарии. Приятного аппетита и до новых встреч!